необходимого необходимом будет идти автоматическая продажа с поступлением средств на вас в счет. Я не буду очень подробно сейчас рассказывать, а вы на сайте на, и на блоге, вернее на сайте Richland сможете об этом прочитать и соответственно в боте можете об этом прочитать. Вот, Но это мы сделали, я считаю, это огромным достижением. А давайте еще посмотрим один технический момент на следующем слайде, он важен для вашего понимания, как это будет происходить. Значит, смотрите, естественно, услуга, где вам предлагают это автоматизировать торговлю, она, конечно же, как и все услуги по работе с ценными бумагами, они платные. Соответственно, на оплату будет уходить сумма в размере определенного процента, которая будет зависеть от той суммы, которая есть. То есть, если эта сумма до 100 долларов, вы видите 9%, если эта сумма там... 5 тысяч до 10 тысяч долларов, то это 3%, если это сумма от 100 тысяч долларов, то это всего 1%. То есть чем больше сумма, тем меньше процент будет обходить на вот эту вот работу на обслуживание системы Copy Trade. Поэтому я сразу обращаю ваше внимание, что работа, конечно, с маленькими суммами, она здесь, ну вот когда вы понимаете, что 9% будет списываться вот на, в качестве комиссии за работу системы, это, конечно же, большая сумма, и доходы здесь могут быть очень небольшими, а при каким-то там неблагоприятном развитии рынка может быть и совсем минусовым. Поэтому, конечно, здесь имеет смысл выходить на большие суммы дохода. Но, повторюсь, обратите внимание, друзья, я не призываю вас все бросить и броситься сейчас торговать. Потому что в любом случае торговля, будь то ценными бумагами, будь то, как в данном случае, криптовалютами, это не... 100% гарантированный зап, э, э, доход – это э, все-таки очень э, финал, э, финал, рискованный доход, и поэтому им должны заниматься те люди, которые, э, которые э, все-таки в этом разбираются, потому что даже открытие счета на, какой, на бирже Binance, я вас уверяю, что это потребует от вас, если вы ни разу не открывали никакие счета на криптовалютных биржах, очень больших усилий, поэтому я еще раз... Повторю, что я не призываю всех бросать и, всех, и, всех, и всем сейчас свои там 100 или 200 или 500 долларов вводить. Все-таки вот эту вещь, такую как, такую как работа с криптовалютами, даже в автоматическом режиме, все-таки нужно оставить тем людям, которые этим увлекаются, в этом разбираются и, соответственно, от этого способны в этом получать доходы. но но обратите ваше внимание, почему мы эту систему развиваем дальше, почему мы ее рекламируем, рассказываем о ней. Вот Обратите внимание, на следующем слайде у нас там показано, что у нас есть реферальная программа, вы об этом знаете. Так вот, в уплату, вот как раз в уплату по 10 уровням этой реферальной программы будет идти как у нас уже установлено, 55% доходов от тех самых комиссий, от 1 до 9%, которые будут, которые будут под вашей, которые под вами. То есть те люди на 10 уровнях, которые пойдут от вас, то есть тех, которых вы пригласили, приглашенные, ваших приглашенных. Это вот реферальная программа. То есть те люди, которые в этом участвовали и участвуют, получают сейчас еще один козырь для приглашения новых людей, тех людей, которые хотят на этом криптовалютном рынке заработать. Это первое. Ну а второе, что я вам хотел сказать, что мы действительно сделали уникальную систему торговли, вот автоматизированной торговли, которая не требует непосредственного участия, участия клиентов. И мы планируем, что постепенно на эту платформу придет все больше и большее количество вот тех самых криптовалютных трейдеров, которые, которые это любят, которым этим увлекается, Их в мире, в принципе, очень много. в Последние 2-3 года родилось И и это, вот этот сервис Richland – это один из тех источников монетизации, про которые мы постоянно вам говорим, про которые сегодня еще раз рассказывал вам Валерий Николаевич, что мы готовим не просто мессенджер, мы готовим сегодня мессенджер с разнообразными источниками монетизации. И вот это тоже источник монетизации, который будет приносить доход. И вот этот доход, который мы будем показывать потенциальным, ну, во-первых, инвесторам, во-вторых, чуть позже, покупателем, потенциальным покупателем, он, конечно, дорого стоит, потому что он показывает, что мы не создали очередной мессенджер, мы сегодня создали то приложение, которое приносит доход. И, конечно же, до момента продажи, когда до момента продажи именно приложения, о котором мы все, которого мы все мечтаем и идем к этой нашей общей цели, вот эти доходы когда они будут такими доходами, которые можно делить, когда мы полностью погасим все затраты на разработку этого сервиса, будут направляться, сами понимаете, кому, они будут направляться акционерам компании. То есть это один из тех видов дохода, которые мы планируем направить на тех людей, которые владеют тем или иным портфелем акций компании в зависимости от его размера. Вот это я вам хотел сегодня рассказать.